Лечебная медитация исцеления сердца, как снять эмоциональную и физическую боль. Это медитация для вас, если у вас имеется эмоциональная или физическая боль в сердце, либо в сердечной чакре в середине груди, а также для людей, которые чувствуют тоску, боль разочарование или не могут почувствовать любовь. Часто у людей просто болит сердце. А почему пришло заболевание, многие даже не понимают. Почему поднимается или падает давление? Часто заболевания сердца и сосудов связаны с определенными чувствами и эмоциями которые накопились и лежат тяжелым грузом в вашем сердце. Эта медитация поможет вам освободить свое сердце, исцелить его и впустить в него любовь. Знайте, вы есть вибрации. Каждая мысль и чувство – это вибрация положительная или отрицательная. И прямо сейчас с помощью этой медитации вы сможете очистить, убрать негативные вибрации своего сердца, исцелить его от боли и открыть в нем любовь. Открыть энергии чистой, кристальной вибрации любви. Займите удобное положение и закройте глазки. Почувствуйте, как ваше тело начинает расслабляться. Сначала расслабляется ваша голова. Вы чувствуете, как она наполняется приятным теплом. Расслабляется ваше лицо. Голова вы чувствуете, как расслаблена. Шея. Грудная клетка расслабляется. Плечи и руки расслабляются. Расслабляется ваша грудь, расслабляется поясница, расслабляется живот, расслабляются ваши ножки, почувствуйте, как все ваше тело расслаблено, вдох через рот и выдох через рот внутрь себя. Почувствуйте, как касается вас неведомая сила света. Что-то такое нежное, тонкое проникает в поле вашего восприятия. А теперь переведите ваше внимание на сердце или сердечную чакру между грудью, где находится ваша душа. Каждый выбирает свое. Почувствуйте, как оно открывается. И вы доверяете войти в ваше поле исцеления. Давайте уберем для начала ваши все боли, обиды, разочарования которые приносят бой в ваше сердце. Увидьте, как с небес спускается фиолетовый божественный поток. Входит через вашу макушку головы, проходит через голову, шею, плечи, наполняет ваше сердце или сердечную чакру. Увидите, как там вспыхивает огонь, Всепоглощающий фиолетовое пламя, которое сжигает все ваши боли, все ваши кармические узлы, что вам приносило боль, разочарование, сжигает вашу болезнь. Почувствуйте, как она растворяется, уходит. Если кому это мало, можно представить, например, вентилятор. Да? И у вас сердечной чакры спереди и сзади есть выход и вход. И давайте прочистим вашу сердечную чакру. Это очень важно для исцеления вашего сердца. Увидите в руках небольшой вентилятор, который крутится, и начинайте прочищать. И когда вы входите в свою сердечную чакру сзади, вся ваша боль, все ваши разочарования, они уходят и улетают вглубь земли, сгорая в самом ядре земли. Прямо видите, прямо чувствуйте, глубже проникает с вентилятора, очищая, убирая всю грязь с вашего тела, с вашей сердечной чакры. Еще. Еще. Что вы видите? Может какая-то змея у кого-то улетела? Может еще какие предметы? Увидите, как все уходит сзади, вылетает, спереди заходит вентилятор, а сзади выходит, все ваши блоки более обитые. Прочувствуйте. А теперь увидите, почувствуйте, как вентилятор прошел с обратной стороны вашего тела, и все ваши блоки боли и обиды улетели вместе с вентилятором и улетели вместе бедами, болями, обидами. Увидите, как внутри появился светящийся божественный клубочек, и на него наматываются с ваших сосудов, все ваши боли уходят с вашего тела. Надо достать с каждой частички тела, с каждой клеточки эту боль. И на этот клубочек наматываются все ваши боли. Видите, почувствуйте, как эта боль уходит с вашей. Она уходит в этот клубочек. С каждого сосудика, с каждой клеточки. И ваша клеточка, где уходит, освещается светом Божественной, которая ранее уходила в ваше тело. Теперь клеточка каждая освещается, она чиста, каждый сосудик, который уходит, наматывается на глобочек вся боли, уходит и начинает светиться. Вы начинаете чувствовать любовь, свет. И вам тепло становится. Хорошо и уютно. Вот с вашего тела, с вашего сердца клубочек собрал все боли, все разочарования, все болезни. Теперь возьмите этот клубочек и отдайте ангелу вашему хранителю. Передайте Заботу этой боли ему, вашему ангелу-хранителю. Пускай он теперь беспокоится об этих болях, о ваших тревогах, переживаниях. С этим клубочком вы буквально все тревоги, боли и переживания отдаете. Увидите в вашей сердечной чакре, как начинает распускаться цветочек. Лепесток за лепестком. Почувствуйте, как с рассветом цветочка у вас появляется любовь. Вы дышите любовью. Вы излучаете любовь. Почувствуйте запах своей любви. Увидьте, еще как с небес спускается розовый поток. Розовый поток любви. Он наполняет цветок. Цветок начинает сиять, благоухать. И он наполняет все ваше тело, все ваше пространство. Сейчас ваше сердечко исцеляется. Боль ушла. Исцеление пришло, пришла любовь, почувствуйте запах своей любви, почувствуйте легкость и умиротворение, прямо сейчас вы чувствуете что-то особенное и вы видите, Перламутровую, полупрозрачную, розовую жидкость, которая вливается в ваше сердце. Этенция исцеления. Это сгусток энергии трансформации. Прямо сейчас в вашем сердце медленно начинает исцеляться ваше сердце. Ваше сердце начинает искриться. Сиять. Ваше сердце начинает оживать, расцветает, у вас цветочек все больше и больше сияет. Почувствуйте, как сердце обновляется, как от него по всему телу запускается циркуляция жизненной энергии. Очищенные каналы света пульсируют во всю. Вы чувствуете, как любовь активизируется во всем вашем теле. Ведь сердце является центром жизни, центром вашего существа. И вы чувствуете, как пульсирует каждая клеточка вашего сердца. Вы чувствуете в сердце нежность, чувствуете любовь и чувствуете освобождение, чувствуете чистоту. Вы сейчас понимаете, что ваше сердце на данный момент кристально чистое. И в вашей душе появляется праздник. Праздник души, и вы чувствуете безграничную свободу. Увидьте фейерверк вашего сердца, фейерверк вашей любви. Эта любовь распространяется в космическом пространстве. Вы сейчас свободно источаете вечную Любовь. Вы видите, как спускается к вам Божественная Любовь, безусловная Любовь, наполняет все ваше сердце, распространяется по вашим венам, по вашим сосудам. Вы соединились со всей Вселенной в потоке любви. Вы соединились с Божественным потоком любви. И отныне язык любви циркулирует у вас, как и вечное понимание мировоздания. Просто наблюдайте, как любовь исцеляет вас. Просто чувствуйте, как она переполняет вас. Принимайте этот процесс исцеления. Просто слушайте свой мозг и наслаждайтесь потоками любви. Просто понимаете что ваше сердце свободно в вашем сердце нет больше никаких привязок боли разочарования вы есть любовь почувствуйте насколько вы прекрасны внутри насколько вы сияете Очень важно выполнить эту медитацию не менее 21 дня, пока вы действительно внутри не почувствуете Любовь безграничную, что боль ушла, что вам светло и хорошо. Находитесь в этих потоках Любви каждый день. Чувствуйте, как вы распускаетесь, как в вашем сердце божественный, безусловный поток любви наполняет вас, распуская цветок вашей души, распуская вас. Чувствуйте эту безусловную любовь. Стату, сияние. Вы есть безусловная любовь. Вы есть свет. Я есть любовь. Я есть безусловная любовь. Каждая клеточка ДНК. Исцеляется, наполняя каждую клеточку любовью, светом, исцелением. Ваши сосуды увидите, как сияют, ваше сердце сияет. Вы видите, как на ментальном, на физическом уровне происходит превращение, волшебство. Вы есть свет, вы есть любовь. Почувствуйте, как ваша боль ушла и пришла. Шла свобода на его место, пришла любовь. Божественная Любовь. Вы сияете этой Любовью. Увидите, как она расширяется внутри вас, заполняя все ваше тело. Увидите, как эта Любовь заполняет все ваше пространство. Заполняет всю вашу комнату. заполняет весь ваш дом. Весь дом ваш сияет от вашей безусловной любви. Видите, как ваша любовь заполняет весь ваш город и всю землю, заполняет всю вашу вселенную. Вы есть свет, вы есть любовь. Почувствуйте, насколько это прекрасно. Вселенная вам дарит любовь и исцеление. И вы Вселенную исцеляете своей любовью и светом своей души. Почувствуйте, насколько это прекрасно. Вы есть любовь, вы есть свет. Ну а с вами была Елена Лиенко. До встречи, мои прекрасные, в новых медитациях. Подпишитесь обязательно на канал, поставьте лайк. И если вам пойдет от сердца, присылайте, оставляйте донаты для развития этого канала. Очень важно, чтобы между нами, как и между Вселенной, был обмен, взаимообмен энергиями. Поставьте лайк видео и оставляйте свои комментарии, что вы чувствуете. Я также приглашаю вас на световую сессию, где мы сможем разобрать ту или иную ситуацию и убрать ее из вашего жизненного пути, из вашего пространства, из вашей жизни. Я желаю вам любви, исцеления и исполнения всех ваших желаний. Всего доброго.